Скачиваем последнюю версию Notepad++ в соответствии своей системы. Все ссылочки в описании под видео. Распаковываем, например, в папку DAI. Скачиваем плагин для работы C-Sharp скриптов в Notepad++. Распаковываем по пути DAI плагин скрипт NPP. Скачиваем и устанавливаем .NET Core 6 для работы C-Sharp. Запускаем notepad++, создаем файл i.cs и открываем его в notepad++, пишем, using system, console, WriteLine line, quote. я программист, end quote. сохранить файл, запустить компилятор через меню плагин cs script run или нажать F5. Поздравляю, теперь ты, C-Sharp программист, и можешь со спокойной душой идти на завод. Ставь лайк и подписывайся на канал.